Приветствую подписчиков и гостей канала. Что ж, я тут надумал все-таки закончить серию про золото. Так что это заключительная часть. Приступим. Первым это открытие сделал Дэвид Хадсон.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 и полностью исчезает. Спектральный анализ однако определил эту субстанцию как чистое ничто. Последовали безрезультатные анализы в университете Корнуолл, образец был отправлен в лаборатории Харвала в Оксфордшир.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 Начального Дальнейшее нагревание до 11600 градусов по Цельсию превращало драгоценную субстанцию в удивительные частоты стекло, и в этой точке вес материала возвращался к исходным 100%. Это оказалось невозможным, но происходило раз за разом. Совершенно сбитые с толку ученые продолжили исследование. Когда они неоднократно нагревали и охлаждали образец в окружении инертных газов, то обнаружили, что процесс охлаждения увеличивает вес образца до поразительных 400% от изначального. а когда Нагревали его снова, вес становился более чем никакой, даже ниже нуля. Скорпион и ниже нуля. Самые смертоносные из всех врагов. Но рабы моей власти.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 становилось легче птичьего пера. Также было обнаружено, что субстанция является природным сверхпроводником с нулевым магнитным полем, отклоняя как северные, так и южные магнитные полюса, обладая способностью к и сохранению любого количества света и энергии. На этой стадии исследования Хадсон встретился с доктором Халом Путгофом, директором Института перспективных исследований в Остине, штат Техас. В своих исследованиях энергии нулевой точки и гравитации Путгоф пришел к выводу, когда материя начинает реагирует в двух измерениях, она теоретически должна терять около 4,9 своего веса. Это составляет приблизительно 44%, ровно столько, сколько обнаружено во время опыта с белым порошком. Дэвид Хадсон таким образом смог доказать теорию путгафа на практике, находясь в сверхпроводящем состоянии. Моноатомный порошок показывает только 56% своего изначального веса, а при нагревании он может достичь тяготения ниже нулевой отметки. И в этот момент поддон с содержимым также весит меньше, чем пустой.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 Энергетики США в Чикаго и Окриджская национальная лаборатория в Теннесси подтвердили, что элементы, открытые Хадсоном, действительно существуют в моноатомном состоянии. Сюда входят золото и металлоплатиновые группы. Ириди, Роди, Палади, Платина, Осми и Рутени. Регистрируя свои патенты, Хадсон описал свою субстанцию как орбитально перестроенные моноатомные элементы орме. На языке науки этот моноатомный феномен получил название высокоспинная асимметричная деформация. Подобно субстанция обладает сверхпроводимостью, так как высокоспинные атомы способны передавать энергию от одного к другому без потери. Деформация пространства-времени при помощи экзотической материи манипулирование пространством-временем также стало предметом повышенного интереса, который в мае 1994 года влился в удивительное заявление на страницах журналов «Классическая квантовая гравитация. Classical and quantum gravity». Ее автор, мексиканский ученый-математик Мигель алькубиеры заявил, «Мы знаем, что возможность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 Подобным образом моноатомные порошковые ириди активно воздействуют на выработку серотонина гипофизом. Кроме того, он невероятно повторно активизирует выработанный организмом ДНК, отходы ДНК, а также малоиспользуемые и бездействующие отделы головного мозга.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 И светящиеся тела должны питаться для повышения производства гормонов. И что основная пища для них называлась Шем Анна у виланян, порошок грядущего у египтян, и Манна у израильтян. Потерянные секреты ковчега завета, волшебный порошок грядущего, был получен жрецами просвещенных мастеров храмов, стражи дома Золота, для решения насущной задачи о царей. И он вновь появляется сегодня как совершенно новая субстанция, с широким диапазоном применения. От лечения рака до невидимого. Летательных аппаратов. Он будет служить основой экзотической материи для фантастических космических полетов. В досилие измерения пространства времени. Книги исхода объясняется, что когда Моисей уничтожил золотого тельца из израильтян, Бог запретил изготовление идолов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 откуда у них взялась сила испускать разрушительные лучи, которые несли разрушение и смерть на грядущих полях сражений. С позиции сегодняшнего понимания высокоспитных элементов становится ясно, что Библейский ковчег, как и подобные сооружения в Египте и Вавилонии, был прямым следствием научного производства моноатомного огонь-камня анна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 подписка, главное проявите хоть какую-нибудь активность, это поможет продвижению канала. Спасибо, всем пока.